Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на нашу крышу, которую мы делаем в Одинцовском районе, в Московской области, в поселке Назарева. Здесь мы делаем вальмовую крышу, полный цикл, Конечно, финишное покрытие, у нас будет гибкая черепица. Сейчас мы находимся на стадии монтажа стропильной системы. Если камеру перевернуть, здесь вот небольшой участок уже сделан, здесь вы видите мурлат, дальше у нас идут... Диагональные такие а, Реберные стропилы Которые мы делаем из ЛВЛ бруса а, По-моему у него сечение 240 на 75 а, Он длиной 7 метров у нас У нас получается от точки опоры От конькового прогона до мурлата 6,5 метров а Дальше мы будем делать небольшое наращивание а, Для того, чтобы а, у нас а, свесы получились Примерно, вот если вот с этой стороны посмотреть, здесь вот у нас уже часть сделана, чтобы у нас весы получились 90 сантиметров от стены. У нас здесь будет две, на этом доме, вернее, будет две отделки. Здесь вот у нас уже есть облицовочный кирпич, а дальше вот там вот, если пройти вперед, там, где у нас идет... Э газобетон, здесь будет утепление 5 сантиметров и отделочный материал фиброцементный ссадин драл как раз это тоже мы будем делать будем делать деревянную подсистему и будем использовать профессиональный крепеж это в дальнейшем я вам тоже буду показывать давайте зайдем в дом здесь вот у нас идет двойной LVL-брус, это проектировщик прочитал для того, чтобы у нас конструкция получилась более усиленная. То есть у нас получается в общей сложности здесь 6 LVL-брусов, вот эти вот два, и где у нас идет реберная стропилина, соответственно, там тоже идет LVL-брус. Здесь у нас 200 на 50 LVL-брус, реберный LVL-брус, как я вам уже сказал это 245 на 75 вот такая вот у нас ваймовая крыша. Везде у нас используется сухой строганный пиломатериал и LVL-брус. Крепим мы всю конструкцию на конструкционные саморезы. Закарабкался я наверх. Вот такая у нас пятка получается здесь вот. Тут вот как и в прошлом ролике я вам показывал используем конструкционные саморезы. которую закручиваем перпендикулярно вот этому углу 8 на 260. Везде у нас идут вот такие вот саморезы. Преимущество их какое конкретно? Когда мы будем вот здесь вот утеплять вот эту вот зону мурлата, у нас не будет здесь никаких уголков и утепление получится более качественно, чем если бы у нас здесь были бы какие-нибудь проволоки, там уголки и так далее. То есть, во-первых, использование конструкционных саморезов вот таких вот, которые у нас как вот здесь, это быстрое и ну надежно, да, скажем так, и в дальнейшем, когда мы уже делаем другие работы, у нас получается, ну, вот эти места получатся более качественно утепленные. Дальше. Здесь вот мы, ну делаем запил под стропилену, да, и закручиваем на три конструкционных самореза. Вот везде у нас длиной 6, ой, длиной, вернее, 10 сантиметров, ну или 100 миллиметров, толщиной 6 миллиметров. Вот у нас LVL-брус, со всеми маркировками здесь, вот, так вот у нас выглядит стропила, сейчас вот ребята подготовили, Макс, где-то будешь пилить, ну, закручивать давай я вот сюда, сюда встану, вот здесь вот, покажем, как мы закручиваем. Дальше у нас здесь вот есть метки, карандашом они отчертили, ставят стропилину и тоже по метку начинают закручивать ударным шуруповертом. Короче, закарапался я. В другую сторону. Здесь у нас тоже, вот видите, лвэл брус идет. Вот здесь вот, обратите внимание, у нас идут специальные такие запилы, здесь пойдет такой прогон, который будет формировать здесь, вот будет такая мансар мансардная, мансардная комната. Вот, они будут упираться, вот сюда, лвэл вот, брус, здесь будет вырезаться такая же пятка, и дальше у нас уже брус пойдет вот туда, такой прогон. Здесь вот будет, по-моему, кабинет. Будет два мансардных окна факра У4 78 на 118. Одно будет с этой стороны, одно будет с этой стороны, Еще будет третье мансардное окно. Это уже вот ну, в той части, которую я вам уже показывал. Вот такая вот небольшая крыша у нас получается 250 квадратных метров. Будем ее полностью утеплять толщиной утеплителя минеральной ваты 25 сантиметров. Это вальмовая крыша мансардная с тремя мансардными окнами. Мы практически уже здесь на стадии завершения монтажа стропильной системы. Я еще думал, что несколько дней нам... Сколько, Макс, еще дней тебе, чтобы закрыть? Примерно 3-4 дня? Да. В районе 3-4 дней, и стропильная система будет готова. Вот Потом будем монтировать уже непосредственно гидроизоляционную пленку очень крутую Delta Max и очень хорошую гибкую черепицу Doki Dragon, но это в дальнейших роликах я вам буду показывать, вот, не такой небольшой обзорчик, уже темнеет, поеду я домой вот, всем спасибо за внимание, всем пока